Всем привет, с вами Доктор Вася, это обзор игры Евротрак Симулятор 2, значит это обучение и тут написано нажать У для запуска двигателя, вот мы его запустили, вот мы начали ехать, вид из кабины. разные виды это у нас пауза вот здесь осматриваем самоуправление. все показано все понятно Здесь мы сейчас смотрим, что написано. Куда навигатора? Нажимаем F5, F5, F5. не очень привычное управление но ничего нам наверное Ой, проскочили поворот. Сейчас, на месте попробуем А ну, нет, не Я покажу, Как парковать? Конечно, можно ставить груз, а можно и парковать. нам другую Спасибо за просмотр. С вами был доктор Вася. До новых встреч.